пошло несколько действий, в руках, как я тебя видел, но это было похоже на разбытое пятно. Демон, кигушки, клоуны, надо все так весело смотреть, но истинная музыка для моих несуществующих ушей была сама по себе. Я больше не могу сопротивляться тому, чтобы посмотреть вдали. Мы должны быть в Позвольте мне повторить еще раз. Just to tell you a friend! 3, 2, 1, go!